Швейцарская университетская клиника Семирианта Григорьевич, врач-ортопед, травматолог. И сегодня у нас в гостях наш бывший пациент Елена Григорьевна. Добавляя, да, ну уже выздоравливающий вот. со своей историей с плечевым суставом. Сколько вы с ним намучились прежде чем ну, около 20 чем? лет. Ну, то есть около давняя история, длительный болевой синдром диагноз здесь был пальцинирующий антинит, сухожилия право сустава, поэтому два месяца назад была проведена артероскопическая операция, удаление кальцификата и шов сухожилия ротаторной манжеты, поэтому на сегодняшний день можете видеть цветущего человека, который возвращается к полноценной жизни, поэтому можете пару слов сказать нынешним и будущим пациентам, чтобы не боялись лечиться, не боялись приходить вовремя Короче. Да, 20 лет более перевели меня в эту клинику. Это просто течение обстоятельств, когда за один день принято решение после 20 лет более прогносуточных ежедневных болей, и решение принято уже о слезах. И слава Богу, что оно свершилось. В клинике, конечно, высочайшие уровень. И врачей, и медицинского персонала внимательные, тактичные, всех хваленных хитритиков просто не вели честь. Потому как за эти прошедшие два месяца я действительно вернулась к полноценной жизни. Потому как что такое плечевой сустав и как жить в боли, знают только те, кто это испытывает. Поэтому я желаю, те, кто испытывает боль, не терпите. Приезжайте в швейцарскую клиническую клинику и университетскую клинику. Простите, да. Нет, это просто от сердца, пожелания, потому как только те люди, которые это испытают, могут это понять. И как сложно принять решение, к какому доктору обратиться, это тоже очень сложно. Но я твердо уверена, что мой путь в не просто так, ничего случайного не бывает. Поэтому не терпите, приходите. Игорь Григорьевич, врач просто от Бога, просто от Бога. Я улыбаюсь, я смеюсь, я люблю свою семью. Я вернулась к ним здоровая. Сейчас еще маленько Подключу, разобрал. Да, разобрал, и еще И буду в полной боевой готовности. Спасибо огромное, Игорь Григорьевичу. Спасибо, Спасибо, что старше принято. Да? Надеюсь, все... что все не напрасно. Да? Все не напрасно, Игорь Все не напрасно. Все. Спасибо. Спасибо вам. Хорошо. Спасибо, Книгу.